Всем привет! Сегодня мы на стендапе Данила Поперечного, который приехал к нам в Казань и пустил нас за свою сцену. Сейчас здесь никого нет. А, вот здесь будет проходить сам стендап. Сейчас покажу вам людей, которые ждут. А, блин, тут не видно, но они где-то там. Пришел! О, а Пришел? Никто, никто. Никто. Никто. Тре третий герой канала, наш братан. Чегер! Чегер! Чегер! Ну ка здесь? А, ah, сука, еще раз. А, так вот так. Он меня срезка оттянул. Егено, ну-ка, да. Да. Да. Да. Нет, не попадай. Покажи ей, Да. Покажи ей, Да. Давай. Нет, не попадай. Да. Да. Да. Да. Привет, uh, вот ребят, с тобой только что говорили. Вопросы будут немного другие, наверное. Нас интересует, знаешь, что у нас на канале такая проблема, мы никак не можем mm -hmm. удержать аудиторию. Mm -hmm. Что ты можешь посоветовать? Мы хотим uh, тоже в юмор, как бы с юмором все это делать весело. И вот как ты считаешь, как нужно вообще удержать аудиторию? Не знаю. На То, что его офис находится именно здесь. Мы сейчас пройдем буквально несколько домов и попытаемся все-таки попытать свое счастье шалап, и шалап. застать его у себя в офисе. Что ты снимаешь? Я сбиваюсь. Вот так, понимаешь? Тебя, тебя. И нахуй, что вы хуйне складаете? Ну, я, я вот что-то говорю, стараюсь, блядь, ты сидишь ржешь, о, салам, он там что-то бог какой-то снимает. Всем доброе утро, что за какое утро? Вырезали бы, просто я стою, стараюсь что-то делаю Чё вы ржете, блядь. Может могу вообще нахуй ничего не делать? Снимай? Ты Давай, чё, блядь, блядь, ты будешь дай сюда. Вообще не знаю. Я не знаю, типа, я. Как я тебе могу дать совет? Я же не смотрел ваш канал, я понятия не имею, в чем специфика. Если бы я типа за вами давно следил, я бы мог, наверное, сказать, бля, пацаны от вас отписываются или там не смотрят, потому что вот поэтому, поэтому, поэтому. Хз, я всегда, у меня есть два, как бы, таких правила, которыми я руководствуюсь, когда я делаю видео. Первое это, типа, посмотрел бы я этот ролик, если бы я наткнулся на него сам, если бы не я его снимал. И всегда пытаюсь удивлять зрителя. Вот такой херня хорошо, Здесь... типа качественно, именно, как сказать, и визуально, и смысла, смысла, ну, смыслом, короче, ага. вот. Я понял. Ну, в общем, это не просто, я так полагаю. Да, а это, это, возможно... это блядь, движение на ощупь mm. все время. Вот еще есть такой вопрос. Мы из города Казань, как бы здесь да, живем, и э, у нас стоит выбор между тем, развиваться на наш конкретно город или на всю Россию. Считаешь ли ты сначала свой город нужно охватить? Блять, заткнись, на. заткнись, заткнись нахуй. Не ругайся, я просто Заткнись нахуй. Заткнись нахуй. Заткнись нахуй. Вы все заткнитесь нахуй. Что, что, что делаете? Делаете? А? Я хочу попку твою снять. Зачем? Смотри, какая задница я охренеть. Что дураш? Пришли мы все-таки дождаться и попробовать эти Black Star Бургеры. Интересно очень, несмотря на то, что очередь до сих пор очередь. Мы думали давно уже нет такого. Хотя очень хотелось. Я вижу, не вижу. Что ты сказала? Там где? Ты звонишь ко мне? Межор, а? Можно с тобой поболтать? — Привет! Привет. — Расскажи, почему ты вот так выглядишь сегодня необычно? А, — Ну, знаешь, это на самом деле мой дом, я тут живу в Хорстене, в поэтому я всегда так выгляжу, для меня это необычно. Ага. — нет. нет, толку нет в этом Типа, yes. ты зачем-то заранее обрубаешь себе зрителей? Mm -hmm. Ты говоришь, это тема сугубо внутричок для казанцев. Это mm -hmm. они такие, типа, э, ну ладно, и нахуй нам это смотреть. Ага. Понял. А вот что ты скажешь, как, как, по поводу рекламы, куда нужно вообще вкладываться, чтобы рекламировать свой канал? Я... Или просто. Чтоб тебе объяснить, как бы, я за всю свою длиннющую карьеру на Ютубе, mm -hmm. я там работал и на Еве, блять, и на лайму ну, да. сделали мы в свое время. Mm -hmm. Я ни копейки в рекламные посты и в раскрутку не вложил. Mm -hmm. Ни хуя вообще. Да, Единственное, во что я вкладывал духуя бабла, это техника. Камеры mm -hmm. и всякое mm -hmm. оборудование, освещение. То есть ты контент, а люди тебя сами находили, да? Ли? Понятно. А вот немного о клик вот сейчас. Точнее о «Дай Леща» идет то, что... Оно закончилось вообще уже, и ты еще больше участвовать? Нет, я все же. Мы отсняли за два дня весь сезон. Вот, okay. а, тут здесь иногда проходят какие-то выступления, я не знаю, о чём они. Ну вот иногда прям билеты. билеты. Ага. А слушай. почему ты вот выглядишь так необычно довольно-таки для общей ну, атмосферы? Это твой стиль какой-то, твоя позиция? <свист> а, нет, знаешь... Ты просто... что-то приготовил для нас интересное, может быть, что-то вот необычно так пришел? А, пока никто не знает. А, выгляжу я вполне обычно, как а -а -а. Ты можешь ходить дома у себя как в трусах, так и в шортах. Вот так и я хожу у себя дома в городе, собственно, а -а -а. в халате в пакете. А -а -а. Ну, ты на стендап пришел, к да? Я зашел на какое-то выступление, которое здесь охладно вот. Всем привет! Мы сегодня в очередной раз в батутном центре. Попробую разучить какие-нибудь новые трюки. Вообще нужно было брать на полчаса, а не на целый час, уже позвоночник, болит конечности, болят, поэтому мы скоро пойдем. Вот, а -а -а. И, и все. Я, я, блин, хочу, если мы будем делать когда-нибудь еще один сезон, но надо, блин, сделать лучше, потому что, и, интереснее, потому что из-за того, что мы не очень успели подготовиться, угу. это снова сезон с кривлениями, Потому что угу. мы пробовали писать шутки, шутки друг друга не смешат. А, ну то есть там сейчас в основном крики какие-то да, да, неожиданные это как бы имбециле. Я хочу в новом сезоне сделать больше абсурдных приколов, нанять дополнительных актеров, чтобы я просто не знаю дрался с лещом, типа, да, леща иззади выходила толстая оперная певица и делала это было уморительно делать такой ти перформанс. Ну ка, еще раз. Не, не, не, не, не. Смотри, смотри внимательный. Ну ка, еще раз. Раз, два, три. А, покажи помедленнее. Покажи помедленнее, не да? Нет. <свят> Опа. Нет, ты быстрее должна. Это делается <свят> быстрее. быстрее. еще быстрее. Давай, на Что быстрее. за, блин? Дагестанский, Дагест... дагестан! Дагест... Они шоу? тоже! Так не <свят> Они <свят> так не делают! Майк, <свят> если ты из <с> Дагестана <свят> и придумал <свят> Дэп! Давай, кайт, как одеть, перчатки? <свят> Нужно развернуть перчатки. Я одевать, а? да? Но ну, мне такое ощущение, что руки они не поместятся. Такое не впервые черные перчатки одевают. Ну да, мы, я то привык перчатки черные носить. Как ты относишься к блогерам украинским, например, какие-нибудь можешь? Нормально. Можешь? Типа их не так много, ну, я. я могу сказать пример, сейчас. а ты скажешь, как бы, например, Паша Бумчик, знаешь такой. такого? О, ну, знаю, нет, что это бездес. Я, я могу сказать, ну что, его, его зрители называют супергерой. И угу, если ну, да, они да. считают, что это супергерой, но, ну, видимо, это супергерой, которого они заслуживают. Ну, я сначала агрился на него, думал, блять, какой же им ёбаный, А потом забил болт. Типа, ну, хрен с ним. Единственное, чем он меня раздражает, тем, что он беспокоит других людей, которые заняты своей работой. Меня больше всех бомбило, когда он приходил, блять какой-нибудь торговый центр с ножом большим. Uh -huh. И охранники говорили, вам вы в курсе, что это нельзя сюда проносить? Uh -huh. И они до них доебывались просто за то, что люди, блядь, свою работу делают. Ну да, ну вот. да. А в остальном, да пусть нахер, деградирует. Uh -huh. вот. Он то скоро все о нем забудут, потому что невозможно ну, uh -huh. все это. Uh -huh. А можешь кого-нибудь выделить из русского ютуба, кто вот сейчас пока еще не стрельнул, но и ты его знаешь, и то есть у которого хорошие амбиции, может быть, там? Я, я, просто... его знает. я в последнее время перестал мониторить, знаешь, там типа uh -huh. какие юные таланты. Uh -huh. Uh -huh. А ты знаешь, только паблик ППШ? Да. Знаю. Ну, как ты туман Обычно. Мне я не, не сижу там особо. Я знаю, что там Игорь Синяк всем руководит, он очень uh -huh. uh -huh. смешной чел в плане. Типа, ну on, гигантский гей. Если передашь, привет, ЛПША тебя там запостят. Типа я. Я же не гонюсь за за говном, типа, за популярностью. Я, uh -huh. Мне приинтереснее делать свое и посмотреть, а это uh -huh. будет вообще пользоваться популярностью. Если бы тебе поставили выбор, ты сейчас остаешься на Ютубе, или тут делаешь только стендап, например, там на Тнт. Ты бы что выбрал? То есть, либо ты закрываешь свой канал на Ютубе и уходишь на Тнт, работать там. Yeah, остаюсь на Ютубе. Останешься на Ютюбе. То есть не продашься там по все делам. А что, Я на Ютубе зарабатываю. Ну, то есть uh -huh. я как бы делаю рекламу uh -huh. а, иногда. И на Ютубе у меня нет никаких рамок. Ага. На ДНТ у меня будут как платить, блядь, ну, допустим, мне будут платить столько же, но у меня будут рамки, я буду делать только, блядь, все, в рамках одного шоу, ну, mm -hmm. нахер мне это надо. и цензура будет. Все, спасибо, не буду тебя больше отвлекать. Спасибо, спасибо. тебе. Спасибо большое. Я на дне, давай забивай, дядя, плотнее, да как не хуй, мой город полон камней. Нам всем нужен только топ. Я yeah.